Всем привет! У нас новый Airdrop от Magic GPT, в котором платят 10 монет MGPT, приблизительная цена 10 долларов. Рандом на 5000 участников, распределение наград 13 мая на кошельки сети Binance Smart Chain. Ну, То есть это Metamask или Trust Wallet. Кто что использует. Ссылка на мой телеграм будет в описании под видео. Переходим. Стартуем бота. Жмем контейнер, решаем пример, вводим ответ. Появляется пост с заданиями, подписка на два Telegram, Twitter и ретвит обычный закрепленного поста. Плюс лайк. Like. В боте нажимаем дон, Потом спросят подписались ли вы на Telegram анонсы. Жмем снова дон, Далее указываем Twitter юзерным символом собака потом предложат подписаться на партнерский telegram и twitter выполняем жмем дом указываем адрес кошелька сети binance Smart Chain. и на этом все пост выдает вам вашу статистику что монеты получены реферальная ссылка можете приглашать друзей обновление статистики через 6 часов то есть twitter может быть еще не проверен На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.